Бегал, убежал он <свист> встала, встала, встала, встала, встала. вообще. Слушай, ты забыла, она забыла, что Давай. Нет, это ее... Не я... Поехала! У нее заднее, масса! У нее <меня>, заднее! <свист> я забыла! Готовы, Визаеша? Я уже... Визаеша, Визаеша, Визаеша, Визаеша, Визаеша, Ну, что а поедет. Поехал. Обалдеть. поехала. <свят> Давай, <свят> <шутка> Она можно! А Огонь вообще! А <свят> я <свят> Ну что ж, порежь этот шпагат, на мой бог я оставил его! Ой, ой, ой, ой, Субтитры создавал DimaTorzok Поверьте, нашему сладко Я хочу, чтобы вы планируете Громкие милые отцены! Ну а. что? А. Вопрос следующего характера Вам нравится? Я не обманул, что будет много да? И в этот пилот, ас, водитель. Или витун, я не знаю, как я... the Lord, the Lord. Ну, и вопрос, о я говорю. а теперь время остановили, как как поехать. вы Поехали! Вот эти ребята, которые сегодня, так и все, будут расслаблены на ваше здоровье. Будут наказаны. Брава и Том. Самое лучшее спасибо для наших гостеверов! Это ваши ручки! Ручки! Готовы! Клопы! Ладошки! мощные, ножки! А сейчас что-то будет интересное!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 вы выполнение нашего парня. Как вылетел на пиво, не так легко. Ну вот, оббежать пешки, да, это сложнее. И у него все получилось. А почему? Ты потому что он красавчик, но... Мы на этом Да, сейчас... Ну, сложнее. Я? Это же пиво. Я! Я не буду. А мы почему за мной пьяный? Объясните. Вы почему пьяный за не пьяный? А, а да, это да, у меня да, Андре, да, легкая? Да, ну что ж, я, я договорюсь, выезжайте! Не-не, я, я за здоровый образ жизни. Выезжайте, вас стреляют, накопят, уложат. Я уже поделил, и он видит, и будет Ничего себе! Рисует. разворачивается. О, я так и знал! Срочно отходиться в моторе! Я его отпустил, да? Да. Так. А, он с той стороны, так, да? Ну, встань. Нет, подожди, они вот там, вот там, вот там, а вон да, там, Гаричник, вот там. Смотри, Блин, не видно. Рыба, смотри, еще сада? Он же на а двухколесных садов. Смотри, на Обалдеть! Сар. Дамы двухколесный автомобиль. Обалдеть. Да что Ай, так медленно, блять! На переклад и врачи удачи не видать. Вытаскивай, вытаскивай его. Ымали. Я проверки его на автоголь, отвратительно, его разило. Смысл, блять. Я говорю, тесно, а на алкоголь. Шапок. Это тест ЗМС, но садится, я говорю, нормальный тест, на воду. Естественно, Смейка на двух колесах. Отлично. Один, два, три, прекрасно. Браво. Слушай, я думаю, а категорию уже нужно давать за Я думаю, как нужно давать категорию. Так, в принципе, я согласен. Ну что ж, 152-й рекорд, пожалуйста, перейдите Обалдеть. Рольцы, И будешь пьяным ездить за рулем, Виктор Векер, роль сотрудника полиции Юлия Саваревна. А дамы о смерти, пилот двухколесных средней Каширя. Каширя. Каширя. Каширя. Каширя. Каширя. Каширя. Каширя. Сегодня три спицы. три. Стой. Стой. стой. 3 мерпуса. 3 мерпуса. 3 расстояния. Где? Где? А, а он, он там стоит, Смотри. Спицы. Спицы. Спицы. Спицы. Спицы. Я снимаю. Давайте аплодируем -а! нашим девчатам. <свят> А этот, а этот человек этот, как? А этот Бардю да, проехал, смотрит. Он Как И... Ваши восседки! Иди! Опа! Выземлились, хорошо. Все с телефонами. Ссылки делают, наверное, да? Да. Ну а, аплодируй, аплодируй, аплодируй. Класс. я уже богом еду что ездит легко, а он с пиротом, на самом еще не совсем опекватит, может а, придет по вашему униванию Андрея Юрий Юлия Ну как говорится, Аплодисменты! Давай пошумим! Бальше шумно! Сейчас еще раз смотреть. У него не получилось. Прям, у него не все, доброе! Давайте еще не но я смотрю, что лично отсюда граничит. Потом покажешь, А что, если вы ты, ты, ты, ты, ты, ты так не будете... что ли, вообще? Они снегры! Они снегры! Они снегры! Они снегры!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 Афилина, он тоже не зависит, зависит, что соммит, ами, суммит, ами, амулет, ада, суммит, ада, суммит, ада, суммит, ада. Ладе, случай, если он живой, и не попути, не Если его не все в порядке? Идешь, все нормально. Отлично, вы не боитесь? Нет? Ч ⁇ остальные эти? Вы вышли, да? Вышли, вышли, вышли, вышли, вышли, вышли, вышли, вышли, вышли,